Всем привет! В эфире Универньюз. А в студии я, Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Рустам Миниханов посетил научно-клинический центр претензионной и регенеративной медицины КФУ. Защита выпускных квалификационных работ прошла в дистанционном формате. Рустам Миниханов посетил научно-клинический центр претензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Все подробности далее.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 Гемского университета.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 двигательного аппарата пациентов. Центр состоит из научно-исследовательского и научно-клинического блоков. Операционный блок отделения хирургии сделан в формате интегрированной операционной с прямой кабельной трансляцией видео и возможностью организации дистанционной конференц-связи. Отделение реанимации оснащено оборудованием для полной заместительной и посиндромной терапии. Мы сегодня с участием президента республики открыли в преддверии профессионального праздника медицинских работников, открыли клиническую честь.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 праздником, а также вручил цветы и подарки. Лилия Баталова, Фарид Хитоглы, Универньюс. Защита дипломной работы – последний рывок в студенческой жизни. По обстоятельств в этом году он проходит в дистанционном формате. Нашей съемочной группе удалось побывать на защите дипломов в Институте физики Казанского федерального университета и своими глазами увидеть, как все происходит. Смотрим.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 Проводить исследования студенты могут в дистанционном формате. Не выходя из дома, они имеют возможность запрограммировать устройство и получить данные. Для этого созданы все необходимые условия. Лилета Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. По итогам рейтинга «Скопус-2020» математический журнал Казанского федерального университета вошел во второй квартир базы данных, поднявшись на две позиции. Подробности смотрите далее. Лобачевский Journal of Mathematics был первым российским электронным математическим журналом. На данный момент главным редактором журнала является профессор Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Александр Ильзаров. Успех журнала во многом обязан энтузиазму, таланту Александра Михайловича. Ему удалось действительно созвать звездный состав математиков. Наиболее заметные три казанской математики участвуют в коллегии этого журнала. Есть много зарубежных очень хороших математиков. Это вот американский математик Стефан Риам, из Китая есть математики, из Западной Европы. С 2008 года данный журнал увеличивал количество выпусков с 4 до 12 номеров в год. За последние годы он постоянно улучшал свои позиции в рейтинге скопус, поднявшись с Q4 до Q2. В базу данных Scopus входит более 23 тысяч изданий, от тысяч международных издателей. Все журналы распределяются по четырем квартелям от Q1 до Q4. Система квартелей позволяет объективно оценить качество и уровень журналов. Это более менее объективная картина, это считается большой удачей, если мы попали в Q-2. Это связано с тем, что узнаваемость нашего журнала во всем мире становится очень высокой. Внимание математики математиков, и они становятся заинтересованными опубликовать свои работы в нашем журнале. Существенное повышение рейтинга журнала будет способствовать информационной поддержке математической школы Казанского федерального университета и повышению общего позиционирования вуза в мире. Кроме этого, большое значение для Казанского федерального университета имеет журнал «Ученые записки Казанского университета», который был основан в 1834 году по инициативе ректора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского, Эльвира Зорина, Универньюс mm <music> Разговоры о том, что астрономическое время в Татарстане не соответствует фактическому, возникают не так часто, но регулярно. Вопрос о смене часового пояса несколько раз обсуждался в Госсовете Республики. А жалобы на раннее утро летом и темные дни зимой поступают в исполкомы Казани и набережный Челнов. В самом ли деле стрелки часов стоит перевести вперед или они работают в оптимальном режиме, разбирался наш корреспондент. Возможность перехода Татарстана в другой часовой пояс уже не раз обсуждалась на самых разных уровнях. Некоторые гражданские активисты считают, что республика должна жить по времени своих соседей Самарской области или Башкортостана. В этом случае придется перевести стрелки на один или два часа вперед соответственно. Тем временем представители разных ведомств говорят о том, что такое предложение не актуально в нынешних условиях и не имеет научного обоснования. Этой же позиции придерживается и директор астрономической обсерватории КФУ имени Ангельгарта Юрий Нефедев. Москва находится во втором часовом поясе, а живет по времени третьего часового пояса. Казань расположена достаточно близко к центральному меридиану третьего часового пояса. Таким образом, если говорить простым языком, Москва живет по времени казанскому. То есть московское время это, по сути дела, лучшее казанское время иногда депутаты предлагают вернуть регулярный переход на декретное время чтобы повысить качество жизни людей такой законопроект обсуждали в госдуме российской федерации в прошлом году по мнению эксперта этот шаг тоже может быть болезненным для граждан переходить в летний период, сдвигая стрелки, вперед При переходе депрессии, повышается число ДТП. Такие вот факторы, они наблюдаются. Универсальных ответов на вопрос пока нет. На всех сложившийся режим действует по-разному. Кому-то ранний восход солнца вредит, а кому-то наоборот. А потому тема перехода Татарстана в другой часовой пояс пока остается закрытой. Камиль Гемоздинов, Леонард Валитяров, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!